В выходные на прогулку вместе с папой я хожу. Чтобы он не потерялся, за руку его держу. В выходные на прогулку вместе с папой я хожу. Чтобы он не потерялся, за руку его держу. Мой папа веселый, но строгий и честный. С ним книжки читать и играть интересно. И скучно без папы на санках кататься. И с папой могу я долго смеяться. Мой папа находчивый, умный и смелый. Ему по плечу даже сложное дело. Мой папа веселый, но слогий и честный. С ним книжки читать и играть интересно. И скучно без папы на санках кататься. И с папой я могу долго смеяться. «Мой папа находчивый, умный и смелый! Ему по плечу даже сложное дело!»